Здорово, альфачи! Приветствую на первом эгоистичном. В продолжение темы о сайтах знакомств читаем комментарии комрадов. Обильно комментируют, это хорошо. Камрад не настоящий мужчина. Написал большой объемный комментарий, информативный. Большое ему спасибо за это. Давайте его почитаем. Ситуация на рынке отношений в постсовке на данный момент. Вот слово постсовок будет упоминаться в тексте не меньше семи раз ну, не знаю какой-то бзик какая травма что у тебя связано с этим совком понимаешь совка уже давно нет что у тебя кругом пусть совок совок ну ладно Это детали хотя детали они важны ситуация на рынке отношений в постсовке в данный момент такова человек раз, сейчас нам расскажет какова ситуация в постсовке. На основании чего на основании того что ну там в принципе, богатый опыт, амбициозные такие заявы, да. Э, такова, что серьезных отношений бабам не только нормальным, но и по подтасканным РСП огромное количество. На основании чего у тебя такой вывод-то? Да, предложений может быть и много. Там один, кстати, писал, что он делал анкету, и были ему масса предложений. Значит, я у него спросил: ну, он вышел замуж? В конце за. Договорились из-за до того, что он сказал, что да, скорее всего, эти предложения серьезных ничем не заканчиваются. Огромное количество. И не только предложений, но и конкретных действий. Не знаю, может быть. Это они тебе рассказывали? Они любят звездить о своем репродуктивном успехе. Может быть, ты точно так же составил сделать женскую анкету? Чего я не понимаю. Какой смысл сделать женскую анкету, чтобы убедиться в очередной раз, что да, там им много пишут. Не только предложений, но и конкретных действий. Но вот как ты можешь знать, не будучи женщиной, сколько предложений, сколько конкретных действий. Это по чьим-то рассказам. В РФ семейных людей всего 60%. Всего 60% семейных. А оленей среди нашего брата примерно 90-95. Опять, на основании чего? Вот эти цифры, такие амбициозные, практически катастрофические цифры, на основании чего? На основании твоего окружения или твоих наблюдений за окружающими что за выборка зачем вот это апокалиптические такие нагнетания 95 ну практически 100 ну то есть либо олень либо альфач либо олень либо прозревший или что есть еще люди допустим пограничные не определившиеся в разных ситуациях те кому на отношения вообще не нужны те кого не интересует это которые что-то подраз, допустим не прозревшие но что-то поняли понимают потихонечку таких наверняка тоже много то есть у нас крайность либо у нас уже 60 80 процентов прозрели либо у нас 95 они с удовольствием подбирают потасканных шлюх с чужими детьми и не видят в этом абсолютно никакого зашквара большими буквами последние три слова большими буквами ты разговаривал с этими людьми или что за выборка у тебя была статистическая вот просто вот так вот ощущения свои, да, ты рассказываешь, ну так и пиши. Имхо, помните, как раньше в интернетах писали имхо. Вот когда надо писать имхо, да, вот не пишут, а когда напишут какую-то банальщину имхо. Ну, ну, твое мнение, твое мне что из такого? Перед кем ты оправдываешь Я с десятого года холостяк, ружищ, мои поздравления. За этот немалый промежуток 9 лет так времени имел больше трехсот встреч с разными бабами. Интересные цифры. 300 встреч за 9 лет, получается 33 встречи в год, 3-4 встречи в месяц. Ну естественно это как-то там сезонно, зимой меньше, летом, скорее всего, и весной больше. Но получается 4 встречи, 3 с половиной, 4 встречи в месяц. Вот если это действительно чес, тур, да, то это мало. Допустим у большинства людей пятидневка, так что суббота-воскресенье вот это дни, когда в принципе можно вытаскивать в реал можно и нужно так что минимум 8 в месяц не напрягаясь просто по выходным одну в субботу другое в воскресенье можно сделать по 2 в субботу по 2 воскресенье получается уже 16 в месяц как бы цифра не звучала громко звонко 300 но оказывается что она не такая уж и большая на самом деле можно еще на неделю заезжать было встречать допустим, на нейтральной территории или после работы то есть раз в неделю и суббота воскресенье то есть 8 три раза в неделю Получается, 12 это не так уж и много, не напрягаясь, так сказать, не посвящает ему всю жизнь, вот так как работе, а именно как вот охота, хобби. Из них закончились положительно всего лишь больше 50. То есть получается, что на ловей и соловей и лягушка, так что одна в, одна в два месяца это неплохо. Но опять же, здесь получается как? Получается, что у тебя каждая шестая встреча только результативная. То есть 5 просто холостых и здесь мы видим что у тебя системная ошибка ты не отсеиваешь на фазе знакомства и либо переписки переписки созвона чем плохо созвон там надо понимаешь онлайн постоянно а когда переписываешь можно написал подумал написал подумал то есть переписка она дает больше возможностей то есть на этапе переписки ты не отсеивал шлак получалось то есть у тебя 5 шлака и один результат вот вот в этом скорее всего и кроется так сказать, причина не успе. ну вот этого маленького количества мы видим что встреч в месяц меньше из них встречи нерезультативные. не а результативные результат в два месяца на фоне полного допустим штиля это неплохо Одна в два месяца это неплохо но судя по тому как с какую-то работу проводил сколько ты тратил энергии и сил вот это вот говорит о том, что что-то неправильно в подходе, в отсеве, в отсеве контингента, которого ты вытаскиваешь в реал. Спасибо за цифры, интересно. Имею огромный опыт отношений с постсавковыми бабами. Опять постсовковые. Второй раз уже про постсовок. Как же так тебе, что ж тебе совок? постсовок-то и совок и постсовок столько надела. а потом, что значит постсовковые? То есть родившиеся после совка, но ну, минимуму им сейчас должно быть лет, лет 30, да? Рожденные после совка. Ты имеешь в виду кого? 48. Плюс? Вот мне в первом было 20. В м 20. Ну, допустим, им тоже. Рожденные после 91-го года, да? Кого ты имеешь в виду постсовковый? Имею огромный опыт отношений с постсовковыми бабами. Могу с уверенностью утверждать. Вот это мне нравится, твоя уверенность. Если ты обычный среднестати среднестатистический мужчина, ну а откуда мы знаем какой-то мужчина? Среднестатистический или выше среднего, а может ниже среднего? Среднестатистический мужчина не красавец, не альфач. Ну а что зачем ты смешал-то? Красавец, альфач, это разные вещи. Красавцы, не все альфачи и не все альфачи красавцы. Понимаешь? То есть ты имеешь в виду тем, кому дают, да, без, без проблем так они не обязательно должны быть красавцами и красавцам не всем дают как из пулемета то есть видишь ты смешал У тебя амбициозности да у тебя подачи материала какая амбициозная если ты не красавец не альфа если у тебя нет машины квартиры дачи денег и т.д. вот ты списываешься с ней на сайте знакомств на, в, на каком сообщении на каком минуте ты с ней ей начинаешь рассказывать про квартиру маши, машину квартиру дачу деньги Я не могу понять а или у тебя они спрашивают про это сразу же да тогда все ясно с ними тогда зачем ты их тащишь в реал вот эти пять безре безрезультативных, чтобы найти одну результативную И то насколько я понял такой же шлак как и эти пять просто она дала просто за 9 лет до девять лет у тебя как-то серийной моногамии не получилось такой длительный если у тебя нет машины квартиры дачи нет то постсовковые по совковой бабе 5 поставку третий раз опять это посолок здесь всплывает по совковой бабе большой пробел и огромными большими буквами ты не ты у, у посовковой бабы ты не вызываешь абсолютно никакого интереса большими буквами на расстоянии от пропущен абзац из, и внизу он будет опущен То есть эпичный такой текст тебе дружище книги писать надо ты не вызываешь абсолютно никакого интереса а, подожди, подожди, а вот с. То есть ты заявляешь ей, у меня машина, у меня квартира, у меня дача, у меня деньги и т.д. И что? Интерес появляется? Интерес появлялся? Ну, судя по всему, судя из-за того, что 3-4 встречи в месяц, и все равно как-то не очень. баб баба, опять совку четвертый раз этот совок Что за травма у тебя из совката? Не заинтересована в нормальных, равноправных отношениях а что это бином ньютона конечно не заинтересовано. по баба чувак пятый раз этот поссовок у тебя всплывает ясно и четко понимает зачем ей нужен мужчина ну во первых ты не можешь знать что она понимает ты же не был женщиной понимаешь она пиздеть она может все что угодно и сложится впечатление у тебя может тоже своеобразное понимаешь на основании того с какими бабами ты встречался и на основании чего ты их цеплял Цеплял, я так понял ты вот на материальное, общался со шлюхами и сделал такой результат. И она не будет тратить свое время на отношения, в которых не увидит для себя финансовой выгоды. Проституция в чистом виде, нет, дружище, но ну проституция это за деньги, а выгодом ты бишь материальная выгода. Это бывают разные вещи. Проституция в чистом виде тут получается даже проще, чем вот таскать их знакомиться, встречаться. Поэтому единственным верным Верный путь. Вот я вот, моя нелюбовь к вот этим категорическим императивам никогда всегда единственный. Понимаешь, вот это веет э, каким-то таким пафосом тот, тотальным, тоталитарным навязывание, навязывание своего мнения. Поэтому единственно верный путь отношаться с ними, с нашими проститутками это финансово их заинтересовать ну и мы поняли уже да что ты выбрал тактику и судя по цифрам она не очень то работает тебе не кажется что вот можно ее подкорректировать как-то на основании вот те последних кастах которые я писал под которыми ты оставил комментарии например рассказать байки о том что возьмешь ее с чужими детьми к себе в квартиру блин нихера себе то есть ты начал как бы машина квартира дача деньги материально заинтересовать а тут уже взять на квартиру взять поселить к себе с детьми. Что-то как-то круто, как-то круто ты. И на каком этапе ты вот начинаешь им это предлагать? Или ты нарываешься на таких, или общаешься с такими, которые сразу это требуют? Но это же чистый шлак на слив. Зачем ты тратишь на них время? Пример, рассказать байки о том, что, возьми, о том, что возьмешь ее, ее с чужими детьми к себе в квартиру и будешь содержать весь этот шлаг. А чужого ребенка пообещай кормить, одевать, воспитывать и любить. Блин, да как вот знакомство с ЖП может пересекаться и коррелироваться вот с этими вот этими всеми, а? Естественно, если она этого требует, это шлак. Естественно, если ты пообещал и она заинтересовалась, ну это то же самое, шлак. То есть, блин, ты вот на что ловишь, то и получаешь. Только в этом случае ты имеешь шанс потрахаться совковой проституткой опять совковой. Проститутка? Нет, проститутка вообще без проблем ничего не обещает. Ты платишь и делаешь. Это намного проще, чем вот эта вся подяга, которую ты замутил. В этом году я в виде экспе эксперимента подкатывал к бабам без машины, пешком или на велике. А все остальные разы, что это были, на, на машине ты подкатывал или что? Когда машина возникает вот, во время переписки на сайте знакомства, не могу понять. Ну, понятно, это удобно. Заехал... Завез, отвез, все, сам уехал, приехал. Это, это не, понимаешь, никакой это роскошь. Это просто средство передвижения. С января по июнь был, выполнил 21 подкат без машины. Пять вот ты акцентируешь на вот этой обязательности машины. Это у, просто удобно. Из которых только два оказались удачными. То есть, не удалось затащить в постель. То есть, а у тебя здесь получился еще меньше результат. Раз в три месяца. Раз в три месяца несмотря на то что ну да как бы зима январь февраль 6 месяцев три удачных в остальных случаях совковые вагине восьмой раз ты упоминаешь совок и вот давно нет откуда ты берешь ты имеешь в виду по возрасту они старые или что они деформированы совком да тоже кстати такая вещь тенденциозная такими словами только одна из десяти может дать среднестатистическому мужчине мы не знаем какой-то мужчина среднестатистический и то при условии что у него хорошо подвешенный язык и с ним можно интересно провести время смотри-ка ты уже какие вещи говоришь интересно провести время не только машина квартира дача деньги интересно провести время да дружище может и не думал о том чтобы именно сделать на это акцент то есть оказывается не только одни деньги, интересно провести время по хорошо подвешенный язык да у него своя квартира своя с большой буквы опять ты в это блин и ремонт в этой квартире делался не при хрущеве а хотя бы при ельцине Она что спрашивает во время переписки у тебя как, когда у тебя был ремонт а у тебя ты приглашаешь ее поехать к себе она уточняет про ремонт это кого с кем ты общался -то? вообще что-то непонятно тогда неудивительно что такой результат кстати для чистоты эксперимента цветы не дарил Жой, бабе не надо дарить цветы на первой встрече вы просто встречаетесь смотреть друг на друга в какой момент ты собирался ей дарить цветы дарил цветы и рестораны на свой счет не водил чем их водить в ресторан в лучшем случае если там холодный январь да, засесть где-нибудь в шоколаднице чтобы не мерзнуть на морозе Какие рестораны о чем вы возможно при кормежке в ресторане Статистика была бы немного другой. Возможно. Видишь, вот ты 9 лет потратил на это дело и говоришь, что возможны варианты. Да, они возможны. Тебе не кажется, что надо было вот их рассматривать, а не долбить все в одну точку, вот так вот нерезультатно, безрезультатно. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого коммента. И помните, ты у себя один, жизнь у тебя одна, пока.